Это водородный электролизный газогенератор S600 ACS-2. Газогенератор был изготовлен в наших мастерских по заказу российской компании «Терек Алмаз». Газогенератор уже протестирован нами и готов к отправке заказчику, но сейчас я хочу провести дополнительный тест гидрозатвора. Коротко о том, что такое гидрозатвор. Гидрозатвор – это устройство, позволяющий предотвратить обратные клапки водорода, способные повредить электронные компоненты газогенератора. Итак, запускаем газогенератор. Даем ему максимальную мощность. Газогенератор уже работает и вырабатывает газ. Сейчас я спровоцирую обратный хлопок водорода, перекрываем подачу газа. Итак, все внимание на манометр, давление поднимается, а это говорит о том, что газогенератор находится в рабочем состоянии и тест проведен успешно.